Мы в Карабалте, мы в Париже, мы, мы в, в Таласе, Каласе. мы на тактагулке! Мы, мы в Каракуре, мы в Ташкумыре, мы в Арсламбобе, мы на слойманто мы в Баттене. Широта. Мы в Балай. Мы на Санкуле. Мы в Нарыне. Мы в сказке. Мы в Карагоне.